Битва на Пелелиу завершилась в ноябре 1944 года. На три месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой компании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки в МС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. приближаются. А, ага, я их вижу. Ландри, устанавливай связь. Майор Гордон, обнаружен объект. Японское торговое судно без опознавательных знаков. Пункт назначения неизвестен. Вероятно, они поставляют снаряжение противнику на Окинаве. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Подтверждаю. Эти суда часть вражеской боевой машины. Разрешаю открыть огонь. Конец связи. Вас понял. Лафлин, Лок, по местам. Начинаем наведение на цель. огонь! На второй круг. Вас понял. Вы видели эту артиллерию? Иду на маневр. Все, держитесь. Отличная стрельба. Ща. Только не говорите, что мы потеряли пулеметчика. Он На какой ляпки? Сколько оружие? Важные видны у них вдруг. Нужно спускаться ниже линии одной артиллерии. Не могу как следует прицелиться. Понял? Они открыли пулеметный огонь. И спать от этих драмых Представляют наибольшую угрозу. Трист слишком высокий. не мы справимся. Прямо надо мной брежь в корпусе. Торпедный катер выведен из строя! Опускаемся. Лок, Лавлин! Продолжать огонь! Стреляй по этим драным прожекторам! Три катера! 90 градусов слева! Левой турели! Ещё немного, и не Сюда, гаврю, Прямое попадание! На цель, Черт, у них явно есть повреждения, но они все еще наплавут. Постараюсь подобраться максимально близко. Пора завязывать. Это последний круг. Они идут к дну. Отлично, Лок. Ты спас немало жизни на Окинаве. Здесь нам больше делать нечего. Набирай высоту. Возвращаемся на базу. Вас понял. На последнем заходе нас подстрелили, будут Подтверждаю, Хаммерхед. У вас тут второй двигатель задымил. По приборам пока не все критично. Думаю, мы продержимся. Если больше не будет сюрпризов с противником. Вот черт! Капитан, мы приняли сигнал бедствия. Лод был атакован на пути к Акинаве. Они вызывают поддержку с воздуха. Половина кораблей уже идет к дну. Как минимум один транспорт уже пошел ко дну. Я знаю. лог задраивай под фюзеляжный люк. Мы спускаемся на воду. Отправляемся за нашими ребятами. Сэр, прямо под нами. как можно больше этих чертов. Открывай, огонь, Скажите, поехонцы отправляются прямо к ним. Вот это попадание! Нам приближаются зеро, быстро приближаются! 30 градусов слева! Ниже! Нам быстро мы сами по себе. Так, народ, флоту все еще нужна наша помощь. Никто не против? Я так и думал. Мы входим в горячую зону. Все должны быть начеку и готовы к любым неожиданностям. Эти ублюдки уничтожили большую часть наших кораблей. Срань, Господи! Как ты думаешь, кто-нибудь там выжил? Вижу много людей в воде. Чрт, бедняги. Надеюсь, мы не единственные, кто ответил на сигнал бедствия. У нас на борту места на всех не хватит. Сделаем все возможное. Снижаюсь. Вот Молодец, 50 градусов справа! Выше! Родим градусов выше!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 Помоги вам! О Осторожно! Слева! Испать! О Патроны кончаются! Правый 50-й калибр без патронов! Это хреново! 30 градусов справа! Левая турель без патронов! Огневые точки по левому борку без патронов! Дерьмо! Патронов больше нет! Левая турель без патронов! Фу. Нам надо вытираться отсюда! Здесь дружит слишком много зеров! Молитесь, чтобы хватило запасов передней турели! Ох, у нас каждый патрон на, счету. Я на 4. На связи ХР-26. Направляемся к 90 градусов слева. Держите текущий курс. Мы совсем разберемся. Возвращайтесь на базу. Андрей, подготовка к взлету. Лотай нас, насколько сможешь. Ясно. Летаем. Кто там у нас? Нам удалось спасти пятерых. Молодец, Лох. Так, летим домой. Аллилуйя, твою мать!